Так, ага, мы очнулись, это я, да, так, ВСД, ну, О. че, чё, летать могу, а что это, ага, это бомба, хера себе, я понял, подожди, что, что, что началось, Изди. я, я, я, а, уйди от меня, ступит монстр, ха, лошара, так, что это такое, Дай почитать, что это. Эф, пошел. Я горю! Я горю! Я горю! Я горю! Я горю! Помогите, спасите, помогите, спасите! А, все нормально. Так, что это за сироп? Это алкоголь? Серьезно? Виски? Серьезно? О, виски горит же, б! Ё... Глаз летит за мной! Ты чё, скотина? Гейм-овер! А, а! понял может быть я не хочу в пещеру идти что ты на такое скажешь игра но я могу нет я не могу вечно летать какого черта я думаю я могу вечно летать что за черт покачивающее я я я яйцо что это я яйцо просто да Куда ты его кинул дури о что это такое вечное богатство Проклятие жадности вы получаете в три раза больше золота. Куда ты? Выполни. Опять! Я в шахтах, твою мать. Эта игра меня так и хочет в эти шахты долбанные. Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Не убивайте меня, пожалуйста! Да... Какое к черту яйцо! Что это такое? Вот, ну оно летит, падает и что? Вот, оно упало. Оно родилось! Ты что такое? Ты мой друг? Лежало какое-то яйцо. Уйди отсюда. Ай! Нормально? В этой игре вообще возможно выжить? Мистер Глаз, отстань! Отстань от меня! Вот тебе аптечка ловить. Он сейчас туда болит. О, дурак! Кислота пошла. Кислота горит. Но она не падает. Это отлично. Отлично пока что. Нет, она падает. Тика, ВАСЯ, ты куда прыгнул? Ду ой, дурак! Ой, дурак! А, ты еще не сдох? Тебе вообще, видимо, похер. Это типа Ладно, я понял. Так. Так, задержка закринена. Ну что меня убила? Смерть ВЗРЫВ, опять, твою мать. Это что такое? Бутыль амброзии. Что такое амброзия? Это что? Это съедобное? Оно, оно, а, а, я горю, горю, горю, горю, горю, горю. Потушите меня, потуши, ай, больно, ай, взорвитесь к монахам, идите. И ты иди к монахам, я сюда залезу. Ох, там взрывается все! Твою ааа, Феромон, чё за феромон? Телочка привлекать, что ли? А ну-ка. Феромончика давай, бахну. О, да, реально тёлочек привлекать. Так, давай туда немножко феромона в любви. Чтобы э, они стали добрыми и меня не убивали. Давай так сделаем. Сейчас весь этот сосуд высосем. Чтобы они меня не убивали, чтобы они стали добрыми. Они почувствуют эту любовь. Во, во, во, во, во, во. Святая гора, я пошел в святую гору. Все, я в святой горе. А -а -а -а, идите нахер. Ай, ну вот и смерть моя пришла, да? Идите нахер, нахер пошли. Я не могу, я не могу. Беги, пока можешь бежать, я горю. Что это такое? Это взрывается? Нет, слава богу. Отстаньте от меня, чудовища. Нет, я не хочу умирать. Все взрывается, горит, лава падает, костер горю. Беги. А вот оно типа ломается, или что это? Я горю. Нет, вода, у меня нет воды. Один хп. Бутыль порох. Хорошо, сейчас мы повеселимся, чувствую. У меня есть порох, да? Это вот порох. О, он взрывается сразу, а что так? Ладно, будет моей киркой, хорошо. Твою мать, тут все сверкает. Это что за бутыль? Так. О, я сейчас чувствую, наберу всякой ламины Да, это нам нахер не надо. Выкидывай. А! А! Чё? Алло! Что? Лава! Нажмите по предмету, чтобы выпить. Что за яйцо? Я... Ай! -а -а -а! Уйди от меня! Странно это нечто. Убей его. Ай! Уйди! На вас действует чего? Мана вас там. и палки Я вечкой стал. Что происходит? Виски. Да что за херня? У меня 21 хп, что? Твою мать! Твою мать, сейчас сам сдохну. Горю, горю, горю, горю. Где вода, где вода, где вода? Оп, водичка. 3 хп. Нормально. Немало, немного Самый раз, самый раз. Не шутите со мной. И че? А это что? Оно распространяется Оно распространяется Где я? Оно идет за мной Что это такое? Вы получаете золь это... Но вас преследует проклятие Твою мать Вот это я конечно молодец Я в лаву лечу, да? И у меня заканчивается моя магия